ну вот анаковский диск мне надо знать ширину но ну, если у кого голый конечно есть я же его бортировать не буду вот от края диска до края диска вот эта ширина так что если может у кого-то валяется где в металлоломе померьте сам диск вылет я померил Знаю, вот он здесь выступает да мне кажется ли только кажется Ну тут чуть-чуть Друзья, всем привет! С вами Санек. И сегодня будем делать очередную балку-качалку на мини-трактор, но на оковских уже колесах. В общем, мне нужно знать ширину диска. Порылся в интернете. Информации толком не нашел. Все в дюймах, все в инчах. Спасибо Димону Сармавира, Подсказал размер. А оказывается, мужики, все просто. Почему они пишут все в дюймах, все в инчах? Считается элементарно просто. Вот смотрите. Показываю. Значит, Ширина самого диска 5 дюймов или инчей. Буду выражаться в инчах. Мне так проще и прикольнее. Глубина вот, посадки 4 инча. Следовательно, что нужно? все, что нужно про диск, мы уже знаем. Соответственно, чтобы получить колею на и 27,55 инчей, либо дюймов, нам нужно шайбы, вот эти проставочные, поставить на 30,7 дюйма, либо инча. Ну, то есть, я думаю, понятно выражаюсь, да? А то мне в интернете там пишут, Саня, в сантиметрах выражаются только гробовщики. Выражайся в миллиметрах. А я в миллиметрах не понимаю, я вообще не понимаю в миллиметрах. Вот. Будем сегодня в дюймах. В дюймах еще легче, чем в сантиметрах. Так вот, я думаю, запомнили, да? Нужна кальянам 27 и 55 инчей. Как-то так. Следовательно, ставим шаровые, равняем их по плоскости. Вот линеечка инчи. Все очень просто, мужики. Тут никаких проблем с этим нет. Сейчас все расскажу. Значит, ставим шаровые, меряем по краям значит ширину. И получаем сколько? Правильно. Получаем 23,6 инча. Вот. Есть у меня кусок трубы размером всего-навсего 20 и 07 дюйма либо инча тех же самых и ее немножко не хватает нужно добавить 3 и 54 дюйма вот сейчас я этот кусочек отрежу доварю и вот как раз она сюда подойдет также меряем центра получается у нас 20 8 инчей либо дюймов, мужики. Ну извините, ну в сантиметрах могу, в миллиметрах, но ну, никак не могу. Проще в дюймах, либо в инчах. Я думаю, запомнили. Все, начинаю теперь собирать. Так, мужики, сварил я балку. Все да, не идентично, как и у меня, вот на э, малыше. Один в один, только размер чуть другой. Вот. Не будем мы мерить америкосовскими инчами. Будем мерять чисто по-русски, мужики. Вот, смотрите. Меряю, смотрите. вот Раз. И вот два. Ровно два локтя. Два локтя, колея. Вот, как заказывал заказчик. Ну, вот, как-то так. Итак, все-таки по факту, что получается. Правда, здесь по одному болту, и тон то колесо не притягивает. Здесь надо будет оступиться шестерочные, надо будет просверлиться и с той стороны, купить шпильки и, ну, вот, как на Нивах стоят, да, на Нивах там, на чем там, на москвичах, которые шпильки, а сверху, айка, чтобы притягивалось полностью колесо. так не дотягивается. Вот здесь один одно прос... Это совпадает, а здесь надо будет просверлить эти шпильки забить, И как раз три шпильки. Так, отлично садится здесь. Посадочная. Вот. Колея ровно 70. В общем, как и как и планировалось, здесь кусок балки уходит в колесо, поэтому такой скос сделал, чтобы нигде не цеплялось. Так, вышина от пола до низа балки 37, ширина вот здесь 44, и от низа до сюда. Блин, а сколько я штук шамерил? 20, 24, 24, 5. Ну, с половиной. Пускай 24. 24. Гайка прятится в колесо. Вот, то есть, вот тут уже 24, здесь уже 37, да, я говорил. Да, 37. Ровно. Ну, нормальная балка, просвет шикарный, шикарнейший просвет. Вот, как-то так. Завтра уже поставлю, просверлю ступицы. И сделаю, сошки выведу и тягу кину. Все готово. Отличная балка вообще. На Ковских колесах вообще шикардос. Вообще шикардос. Вот как-то так